сейчас женщина сейчас подойдет все-таки это печка она по печка не по А она по центру не по центру не по да не по центру не не по центру не по центру не по центру не по центру не по центру по центру да, да, здорово, хорошо. Хватает у нас там комнатушечка есть. А тут, а, а что надо-то? Здесь... Нет, Я Нет, может вы еще родители А, тогда а Ну да. А это говорили материнский, чтобы капитал помощи. Вот так. О, ох, у вас немало хорошо. Ой, как хорошо, ой, как благодать, какая-то. Иконочка. А знаешь, батюшка, у нас в деревне, вот потеряевки в старой. А простите, а еще с дворянской семьи. Портрет? Наша, Наша семья. семья. Ну я тут маленький не похожа, но ну, ладно. Да нет, похож. Похоже, да, а. нет, да. И хозяин похож и похоже. Это у вас столько сыновей. Э, Алеша где, нашли? Счастливые. Алешенко, -то, вот этот <свят> перец, а, мне кажется, самый крутой здесь. <свят> да. а, и доченьку видели вашу, а, вот ехали да. сюда. Только прическа, правда, не такая, это я придел, Ну, так... понятно, понятно, понятно, да. Ну, как придумали, вот здорово. Он, наверное, сейчас в горах они еще, наверное, да? Ну, они уже у них договоренность была с группой. Ага, вот. А этот вот крайний Андрей, он здесь живет, сосед. Ну, девушка здесь живет. Его он там в теле, на своем живет. Хорошо рядом. Хорошо такой, рядом. -то. А Кирилл в деревня рядом. Да? Да. Ох, только один снок подальше то. А? Только один снок подальше то. Ну да, да. Вот он в Новосибирске живет. Слава да. Богу, все да. Хорошо. И ты ее такой живет в деревне. Остальные. Да, ну да вы там в своей релихи. Да. Боремся. Да. Ага, давайте понять. Заманисты? Выходя с удовольствием по-вашему, чтобы как вывод. Да.